В этот день торжественный и праздничный, перед тобой склоняемся Господь, сердцами воспевая, благодарными, за то, что ты послал нам. в За все, что Ты послал нам в этот год, Мы пред Тобой остались виноватыми, Роптали в дождь, роптали в сильный сной, И незаслуженно теперь подальше. Благословение нам твоей рукой и не заслужена теперь подарена. Благословение нам твоей рукой, тебя мы просим, и за год грядущий от нас. С вами Солнца, луч и солнца лучший дождь, и хлеб насущный, По милости своей напасти. И солнце лучи, лучший дождь, и хлеб насущный, По милости своей напасти. и праздничный Молитвой жаркою Благодарим За то, что до сих пор Благословляется Тобой наш труд, Что на земле творим За то, что до сих пор Благославляется тобой наш труд, что на земле. Твой.